Добрый день, уважаемые подписчики и зрители канала Мартен ЛТД. Сегодня мы находимся в городе Карловка, Полтовской области. И хотел бы рассказать о одном из наших объектов, который мы выполнили для Карловского машиностроительного завода. Это котельная 200 кВт, которая отапливает административное здание. Сегодня мы погуляем по этому объекту и расскажем по оборудованию и, я думаю, даже возьмем отзыв людей, которые его эксплуатируют. Погнали! Итак, еще совсем недавно административное здание Карловского машиностроительного завода отапливалось вот такими двумя котлами газовыми мощностью 100 кВт каждый. Это, конечно, удобно и практично, но отнюдь не недешево. Поэтому администрация Карловского машиностроительного завода было принято решение перейти с газового отопления, оставив его как резервный источник тепла, на твердотопливное. Для чего привлекли нас, и мы, собственно, и организовали котельную двумя котлами мид стопэ которые по сей день лично топят Карловский машиностроительный завод и его административное здание, билеты, шелухи, подсолнуха. По нашим последним данным, это позволило сократить затраты на отопление административного здания в 4 раза. Вот так она выглядела до нашего участия в этом проекте. На сегодняшний день основная тепловая мощность выглядит вот таким вот образом. 200 кВт Карловского машиностроительного завода, выполнено двумя котлами мид 100 которые отлично зарекомендовали себя на работе на агропилете шелухи подсолнечника. Что бы хотелось сказать по объекту в целом, на всех этапах участвовали мы, компаниям Торговый дом Мартен начиная от разработки проектной документации, монтажа и ввода объекта в эксплуатацию. Также есть большой опыт выполнения топочных и блочно-модульных котелей мощностью от 100 киловатт до 2 мегаватт. Вот так выглядит котел Мид Как мы рассказывали в предыдущем видео, все котлы серии Industrial T можно заказать либо подручную загрузку, либо укомплектовать пилетной горелкой факеного типа. Здесь как раз есть возможность на живом примере показать, как это происходит. В переднюю дверь котла, которая выходит в камеру сгорания врезается факельная горелка выглядит она вот так вот не привлекательно но это показывает то что ей активно пользуются и соответственно задачу свою она выполняет котел жаротрубный уже после сезона то есть вот так вот он выглядит в начале следующего отопительного сезона конечно же его почистят поэтому Будет выглядеть он немножко иначе. Но тем не менее в работе оборудование показывает себя отлично, потому что все делается с грамотным взвешенным подходом. Все элементы обвязки, узлы были рассчитаны инженером-теплотехником. Здесь мы видим обвязку котла, включая гидравлический распределитель. Дымовые газы отводятся трубой из сэндвич-панели. А далее за котлом мы видим гидравлический распределитель, трехходовой клапан, в частности мы можем разглядеть сервопривод, который регулирует его работу, Трехходовой клапан здесь необходим для создания малого круга циркуляции теплоносителя. Это крайне необходимо, так как котел изначально греет тот объем воды, который циркулирует исключительно по теплообменнику, а потом уже потихоньку начинает догревать систему. Из-за этого решения котел не конденсирует, и сроки его эксплуатации, как мы говорили, могут достигать 20-25 лет. И в завершении хочу сказать, что мы готовы участвовать в ваших проектах как нашим оборудованием, так и нашим опытом. На нашем сайте Мартен.ЛТД вы можете найти всю информацию о котлах Мартен, качественную консультацию получить по телефону горячей линии. Да. И пусть ваша система отопления будет надежной, эффективной и долговечной. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и до новых встреч в следующих видео.